Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке На лицевой панели мы видим сам девайс, который находится под небольшим прозрачным окошком Также мы видим предупреждение и название самого устройства На противоположной стороне нет никаких изменений Технические характеристики и комплектация Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем Также там находится еще два сменных испарителя и кабель USB Type-C Сторожилы сразу же узнают в этом девайсе старого доброго Саурина Подсистема выполнена в формате карточки, но с одним нюансом Часть картриджа выступает наружу Что нарушает восприятие вейпа как цельного устройства Видимая часть картриджа и вовсе напоминает клеромайзеры. Габариты у него небольшие и в руке он лежит очень приятно и не вызывает никакого дискомфорта Углы, кстати, слегка скруглены Корпус мода выполнен из металла и с двух сторон покрыт специальным стеклом на левой грани находится кнопка Fire, а на противоположной стороне находятся кнопки управления плюс и минус На одной из сторон расположился небольшой, но очень информативный экран На котором находится информация о заряде аккумулятора, выставленной мощности, напряжении и сопротивлении на испарителе Внутри этого небольшого девайса расположился довольно огромный аккумулятор на 900 мАч Заряжается он от 0 до 100% примерно за 1 час Девайс работает в режиме вариват и позволяет выставить мощность от 5 до 40 ватт. Теперь время пришло поговорить про его картридж. Основная часть картриджа прячется в корпусе устройства, а если ее не видно, то картридж действительно похож на старые добрые клиромайзеры. Все это дело удерживается при помощи довольно крепкого магнита, ничего не трясется, не люфтит и не вылетает, что очень хорошо. Объем картриджа совсем небольшой и составляет 2 мл. Заправка происходит сбоку. Работает он на сменных испарителях. В комплекте есть две штуки. Один на 0,4 Ом для более свободной кальянной затяжки, а второй на 1,2 Ом для более тугой сигаретной затяжки. Сверху этого картриджа находится сменный дриптип, так что при желании вы всегда можете поставить сюда свой любимый. А в нижней части находится кольцо регулировки обдува, за что можно поставить отдельный лайк компании FamaVape. Я рекомендую парить на данном устройстве с жидкость с содержанием глицерина не более 60%. Также вы на нем можете парить как обычный, так и солевой никотин, и даже нулевку. С девайсом будет все прекрасно. А в конце этого ролика я могу сказать, что этот девайс смело подойдет любому пользователю. У него огромный аккумулятор, которого хватит на день парения. У него классная вкусопередача. У него есть регулировка обдува. Да вы даже при желании можете свой любимый дриптип поставить сверху. Ну и в принципе этот девайс отлично передает, как я уже сказал, вкус и